Раз-раз, раз, так, раз. раз, раз, раз, раз. сижу за решетки в темнице сырой, Скорбленный неволе орел молодой, Мой дождь туда пахая крылом, Кровавую пищу клюет под окном, Клюет и бросает, смотрит в окно, как будто со мной задумал одно. Зовет меня взглядом и криком свои И вымолвить, хочет давай улетим мы, птицы, пора-пра-пара, Туда, где затучаю белея гора, Туда, где сиднеют морские кая, Туда, где гуляют, лишь ветер, да я. Да я, да я, сижу за решеткой в темнице сырой, Скорженный неволей, орел молодой. там товарищ, пухая крылом, Кровавую пищу пьет под окном. Клюет и бросает, и смотрит в окно, Как будто со мной задумал одно. Зовет меня взглядом и криком своим, И вымолвить хочет. Давай улетим, мы поле птицы, Пора, брат, пора, Сюда, где за тучей белеет гора туда где сидит морские края туда где гуляешь лишь ветер да я даям, я